Стоит вилла, еще гардеробная, непростая ванная комната. Лайфхак. Просто посмотрите, вот как было, да? <гас> Вау! Есть меню. В Голландии были в Амстердаме. Это секрет. Итак, ребята, всем привет! Сейчас я стою на балкончике нашей виллы. И хочу вам сегодня в этом выпуске рассказать, сколько стоит вилла, которую мы снимаем. Как она выглядит, как говорится, рум-тур полноценный проведу, расскажу о плюсах, о минусах, сколько стоит э, аренда комнаты на такой вилле, и вообще расскажу, какие бонусы включены в стоимость, потому что такого мы точно не ожидали, то, что мы получили. а Прямо за мной наша комната с Вити, которую мы снимаем. Вилла очень большая, в ней э, 4 спальни, и как раз-таки одну из них мы снимаем. Ожидания, когда я увидела ее на Airbnb, и реальность просто превзошла саму себя. Ну что, поехали? Ну что, пройдемте? Заходим в наше ложе. Вот так вот сразу выглядит наша комната. Очень просторная, милая, уютная. Наша большая кровать, на которой мы спим. И огромнейший потолок, просто огромный. По ночам там ползают гикончики маленькие такие, но они нас не беспокоят. Так, я сплю с этой стороны, поэтому давайте посмотрим, что у меня на полочке. Просто пульт от кондиционера, наша семья, я за него отвечаю. Тут я наушнички, подставочку взяла с собой, такой небольшой торшерчик и миленький такой бокс для украшений. Что у меня там внутри? просто бусики все покупала в Турции для лета самое то очень классно в полке что имеется в полке веер и такая тоже коробочка сундучок для украшений там у меня тоже такие небольшие украшения хранятся ничего особенного ну и внизу просто для компьютера кровать кровать мега крутая очень удобная очень красивая Тут еще сверху был балдахин, но мы попросили его брать, потому что так кажется визуально больше места. Что тут у нас? Тут у нас просто обычный комод. Ох, можно было поставить телевизор, нас спрашивали, но опять же я сказала, что мы телевизор не смотрим, потому что столько времени мы здесь проводим в комнате, мало, что он просто не нужен. Свечку купила такую в Bass Body, здесь есть магазин. Я не знаю, как вам передать этот вкус, но это просто нереально. Запах, запоминайте, мальчики и девчонки. Куки и Висанта. Реально пахнет рождественскими такими имбирными печеньками. Ну, просто обычный антисептик со вкусом мандарина. Подсвечник, которым хранятся монеты индонезийские рупии. Вот. Ну, тут книжки, всякое барахло. Пройдем дальше. Что у нас тут? Рабочая зона. Рабочая зона у нас для Вити, для моего любимого, который здесь сидит и зарабатывает бабосики. Я ему такая приношу. Добрый день, Виктор, вот вам водичка, пожалуйста, ваша. Потом, что еще крутого? Обычно вроде бы лампа киевская, да? А, здесь вот можно управлять ей, включать вот так вот свет. А вот эта лампа непростая. Продемонстрируем. Закроем шторы. Оп-оп. Захожу в приложение Smart Click. Вот так оно выглядит. И тут я нажимаю «Включить» эту умную лампу. И воля, что происходит. та -дам! Загорается свет. Сейчас светло полностью продемонстрировать не получится, к сожалению. Ну, короче, я могу тут выбирать в приложении любого цвета. Захотела вот такой свет будет. Захотела более яркий. Потом. Или вот такой более нежный. Потом я настроила здесь, тут вообще разными цветами он будет сейчас переливаться плавно. Короче, игрушка классная, побаловаться. Наш рум -турчик. Наш рум продолжается. Вот, рабочая зона, и здесь диванчик. Диванчик просто обычный, посидеть, почитать. Вот так вот я сажусь. Здесь картина, пляж на Бали. Вот и так вот выглядит со стороны наша комната. В этой комнате есть еще гардеробная. Проходим. Гардероб содержит себе такие полочки для обуви, корзина для грязного белья, небольшая такая полочка, там всякая по мелочи лежит ерунда. Вот потом, собственно, сам. Гардероб для вещей. Видите, очень красиво можно здесь развесить на вешалке. Тут мы храним наши солнечные очечечки. Вот мои. Тут Витины. А, пару духов парфюма. Можете посмотреть. Очень вкусные вот эти, кстати. Они с медом. Самый любимый запах Вити кокаин. Очень крутой. Советую. Он унисекс. Можно и женщинам и мужчинам пользоваться. Я пользуюсь Монтали. А, Но ну, сейчас на Бали, так как а, жарко, этот а, интенсив черри не ну, очень круто использовать. Тут Витя хранит всякие свои украшения. Вот. И сверху еще полочки есть для одежды. Сверху я положила зимние вещи теплые, которые выходили в Турции. Но тут уже более летние. И там маски сверху для снорклинга. И вот эта штука очень удобная, сюда можно, допустим, вот так вот взял, повесил, какой-нибудь там, может, лук собрать, посмотреть, или мы иногда на эту полку вешаем э, пижаму там какой-нибудь или плавки, вот. И, девчонки, посмотрите, какое огромное зеркало здесь во весь рост. С потолка до пола можно тут приодеться. Такое хоп, чинг-чинг. Так, это мне подходит, это не подходит. Все, я пошла пока. Снимаю, кстати, на новую камеру. Ну что, погнали дальше? Будем встретить в ванную комнату. Так, проходим. Ванная комната. У нас состоит из самой ванны и душа. Окно здесь сквозное. Оно не закрывается. Так. Так, чем же мы пользуемся? Тут видите, на сторона. <тут>, тут моя, сразу понятно. Вот такое зеркало красивое. Очень в таком балийском стиле, как я говорю. Здесь из бамбука, скажем, вешалка такая. Можно полотенце вешать, но тут у нас висят купальники. Здесь по ночам где-то там живет гекончик, и он очень громкие звуки сдает именно по ночам. Ну, обычный туалет. И вот так вот выглядит душ. Очень прикольный. Можно тропический душ включать сверху. Или пользоваться обычным душем. Вот таким. И здесь полочка, чтобы хранить шампуньчики гель для душа. и стеклянная душевая. Тут тоже получается высокий потолок. Все на втором этаже такое окно заклеено пленкой, чтоб никто за тобой не подсматривал. И вот такая крутая ванна. Мне очень нравится. Лежишь такой, наслаждаешься. Я один раз здесь поставила компьютер и смотрела. Алло, да? Да, а, Может мне, пожалуйста, в номер спагетти и бутылку шампанского? Здесь я поставила свечку. Очень вкусная, с маслами. Ну, такой небольшой декор. И еще лайфхак. Купила ванючку здесь какую-то местную. Очень вкусно пахнет. Вот так вот прячу сзади. Зато, когда заходишь в ванну, очень вкусный аромат. Ну, здесь просто коврик такой для ног, чтобы когда вышел. И здесь вешалка для полотенец на дверях. Что самое интересное, хочу вам рассказать историю вообще про эту комнату. Это комната дочери наших хозяевов, у которых мы снимаем виллу. Они вообще задавали только две комнаты внизу на первом этаже. Эта комната была, ну, не обустроена под аренду, под сдачу. И они сказали, типа, ну, может быть, мы попробуем вам ее сдать, то бишь мне и Вите, да? Только нужно, типа, небольшой косметический ремонт. Там сзади вот эта стенка зеленая за мной, она была, ну, уже, знаете, такая запресневевшая. В общем, ее нужно было отремонтировать эту стенку, и мы приехали один раз посмотреть вообще саму виллу, и потом эту комнату, тут вообще ничего не было готово там были вещи, тут вообще все по-другому стояло и они сказали, пожалуйста, типа, подождите 4 дня и мы все приведем в порядок, боже, я вам просто, посмотрите, вот как было, да? как было, вот так, вот так и как стало, просто обалденная, красивая комната, реально я очень рада, что мы сняли здесь и она на втором этаже, потому что она самая последняя. И тут вообще никого не слышно, такая, знаете, тишина и спокойствие, потому что на первом этаже все мы все ходят, а тут нет. А, хозяйка Виллы вообще делает все возможное, но к нам относится, мне кажется, как к своей дочке, как к своим детям, потому что вот мы заехали сюда, они купили нам сюда матрас новый, подушки новые, постельное белье новое, потом вот так вот украсили саму кровать подушечками всяким э, декором вот даже вот эти для бижутерии штучки их тут не было, она их купила и поставила для меня прикиньте, еще ладно, давайте пройдем, посмотрим на улице что еще у нас а, в нашей комнате есть помимо внутренности, мы выходим на улицу вот я вышла и сразу такой небольшой балкончик, терраса Здесь я занимаюсь иногда по утрам, делаю тренировки, включаю YouTube, беру вот ковричек мне, они... опять же, я не покупала, это они мне дали коврик, что еще они мне дали, гантельку качаться, вот, поставили здесь стул, где он, один стул, но мы им не пользуемся, и просто вот обычная сушилка для вещей. Там Вичка приехал внизу, на серфинге был. Нашу комнату вы посмотрели. Теперь пойдем вниз, посмотрим, что вообще у нас на вилле есть. Я вот прохожу комната, где живут хозяева. И все, здесь больше нету комнат, только их и нашу. Спускаешь по лестнице. Так, здесь фотографии mm. их с детьми. Какая семья у них сын и дочка. Они сейчас живут в Австралии. Вот, спускаемся. Зона гостиной вместе с кухней. Такой вот вид у нас каждый день. Здесь получается еще одна комната. Тут еще одна комната, вторая, про которую я вам говорила. Две комнаты всего. Вот так. Здесь у ребят еще пуфик. Где они могут отдыхать. Такие же статуэтки прикольные с цветочками. И там гараж. Здесь у нас гостевой туалет, который может воспользоваться, кто приходит. Вот так вот он выглядит. Зеркало такое же. Теперь смотрите, какой открывается крутой вид на наш офигенный бассейн. Два раза в неделю его чистят, моют. Здесь у нас просто живая природа, целый настоящий сад. Эта комната называется библиотека. Здесь они молятся буди. Скажем так, такой небольшой офис. Наш сад, которым я наслаждаюсь просто каждый день. Очень красивый вид открывается невероятно я просто с первого раза когда зашла вот дверь вот представьте вы заходите вместе со мной давайте даже не то что представьте давайте продемонстрируем все вы сейчас зайдете первый раз Вау! Вот это да! Вот это крутяк! Тут у нас есть на вилле еще гриль. Очень большой, которым можно также пользоваться. Опа! Опа! Тут у нас шезлонги с полотенчиками. Тут вот зонтик. Можно укрыться от солнца. И такой заход в бассейн. Такую плитку красивую я, кстати, нестандартную, нигде не видела. Она бирюзового цвета. Вот, и ты плаваешь такой в джунглях как будто. Собаки, здесь три собачки живут. Вот представьте, как вы думаете, сколько вот ему лет? Напишите, пожалуйста, вот как вы думаете, сколько лет собаки? Куки, Куки, Куки! Прикиньте, ему 15 лет. В этой зоне мы сидим, кушаем обычно. Завтракаем, обедаем, ужинаем. Очень красивые тарелки, похожие на листья. И наша барная стойка. В этом доме меня что поразило, что они с Бенни очень много путешествуют. И посмотрите, они отовсюду это все привезли. Очень много японского такого стиля. Каких тарелочек, кружечек, чайничков. Каждая деталь такая... Любят они прикупить. Даже в Голландии были, в Амстердаме. За этим столом, как босс, можно присесть, поработать. Сюда вот поставить компьютер на эту подставку. И все ты такой сидишь. Самое главное в этом доме. Наша зона отдыха. Вот на этом диванчике можно присесть, отдохнуть. Или вот здесь. Иногда мы ложимся поспать. А теперь внимание на потолок. Просто. Что ты делаешь? Бенни. Ну вот я вам расскажу еще потом историю о строительстве этого дома. Очень много деталей. И здесь, что самое интересное, я ощущаю себя просто как дома за счет того, что много всего. И нету такой, знаете, пустоты. Кому-то нравится минимализм, ну, мне тоже иногда нравится. Но тут. Просто как я у бабушки с дедушкой в деревне, которые купили много всего, обустроен такой обжитый дом. Тут я иногда готовлю по утрам завтраки. Тут большой холодильник у нас такой. Печка, микроволновка, окно на кухне, с которого видно входную дверь. В нашей вилле есть меню, которое позволяет вам выбрать, что ты хочешь из еды заказать. И Шри приготовит это. Вот это их сын разрабатывал это меню. Туна, покебол есть, курица, рис. Вот. И тут такие правила написано, что есть телевизор, Wi-Fi, вода, уборка трассы. В, д... в неделю а, бассейн, чай, кофе, курить нельзя. Сейчас а, эта комната занята. И та тоже, поэтому, к сожалению, не смогу показать, потому что там гости. Ну что, мы подошли к концу. Обзор виллы нашей закончился. Теперь перейдем к самому главному. Сколько же стоит вилла? Сколько стоит, вернее, комната на вилле, которую мы снимаем? И вообще-то, какие у нас дополнительные плюшки. Итак, так как сейчас повышенный спрос и сезон на Бали, очень много людей сейчас приезжает, потому что, во-первых, из-за политических проблем, это раз. Во-вторых, это потому что много кто хочет приехать зимовать на Бали. И еще потому что... Просто потому что это Бали, и все хотят сюда приехать. Мы снимаем комнату. Вот я вам показывала. Одну вот эту всего лишь комнату мы снимаем за 670 долларов. Да, да. Не так уж и мало, я вам скажу. Но что поделать, что поделать. Мы хотели снять изначально огромную виллу. Мы потом искали с Вити вдвоем. Какой-нибудь небольшую, который будет просто комнатка, мини-бассейнчик, кухня. Но, если честно, цены на такие виллы просто уже были от тысячи и выше долларов. Ничего нормального не было. Мы приехали на Бали, сняли на одну неделю гостиницу. И уже ездили, искали по местности. Я нашла эту виллу данную на Airbnb. Еще когда мы были в Стамбуле... Я написала в сообщении, попросила номер ватсапа, и мне ответил Бенни, что вот мой номер, пиши мне. Я ему написала на ватсап, когда мы сюда приехали, может ли он мне помочь, и, может быть, у него есть какие-то друзья. И он сказал, слушай, знаешь, наверное, ну, типа, мои комнаты две заняты уже, я уже сдал, уже гости в них живут. Но мне, наверное, кажется, пора, я думаю, сдавать комнату моей дочери, потому что она уже взросла, на моего возраста, 26 лет ей. И она живет в Австралии. Также у них есть сын, он тоже живет в Австралии. Поэтому дом пустует. Они приняли решение с августа месяца, что они будут сдавать свою виллу, комнаты на вилле, потому что невыгодно содержать такой огромный дом. Вы сами видите, у них есть садомник, у них есть мужчина, который приезжает два раза в неделю, чистит бассейн. У них есть женщина, которая занимается уборкой. У них есть также еще мужчина, который приезжает, просто чинит что-то. Четыре человека, это просто это работники по дому, да, вы понимаете? Помимо этого самообслуживание, там, газ, вода, кондиционер и так далее, это все очень затратно. Они сказали, что каждый раз, когда они уезжали к детям своим в Австралию в гости, они постоянно приезжали домой, что-то ломалось. Так вот, нам очень сильно повезло с Витей, я вам скажу, потому что остальные комнаты, они сдают по 800-900 по 900 долларов. Это секрет. И какие бонусы мы включены? Мы можем пользоваться кухней, мы можем пользоваться водой, которая с фильтра течет бесплатно. Мы можем пользоваться чаем, кофе, они предлагают свой, мы не покупаем ничего. Также э, стирают постельное белье, естественно, дают полотенце для бассейна отдельно, отдельно в душ там, получается, для личного пользования. Также иногда нам перепадают завтраки бесплатно. Может, они там готовят для себя и угощают. Но, тем не менее, я взамен тоже что-то ну, готовлю и угощаю их. Мы такие, знаете, как дружеские отношения семейные у нас получились, чему мы вообще очень рады, потому что в канун Нового года тут просто какой-то ажиотаж капец. По поводу того, что сейчас все говорят, что на Бали сезон дождей нет. Ребята, ну, типа, сезон дождей, он есть, но дождь вот сегодня был. Я снимала видео, он прошел ровно минут 15-20 и закончился. Все. А так очень-очень жарко. Мы живем в районе, он называется Джимбаран. А, у нас... Пять минут от дома океан, пляж шикарный, который э, обслуживают э, с отеля Four Season, и он просто чистится каждый день, там прекрасный песок, чисто. Рядом есть магазины, супермаркеты, все, в принципе, поблизости. Хочешь кататься на серфе, хочешь ходи на йогу, хочешь вкусные кафешки, пожалуйста. Что тебе еще нужно для счастья? Э, также, что еще интересно, Витя снял байк на месяц, цена байка на месяц оказалась 120 долларов. И заправляем мы вообще там, за копейки ну, 10-20 долларов полный бак. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я буду очень сильно рада, потому что сейчас будет небольшая такая интересная информация по поводу вообще всего этого дома. Мужчина, который а, заведует этим домом, который хозяин, а, его зовут Бенни. И у него есть жена, ее зовут Шри. Они работали в 4 познакомились там, и получается, потом начали зарабатывать большие деньги, все и они решили, что хотят построить свой дом. Они покупали полностью пустую эту землю, здесь не было ничего, здесь была просто голая земля, и дом этот строили по проекту одной из вилл в отеле Four Seasons. Представляете? Вот, собственно, такая интересная история. В принципе, это все. Я все вам рассказала. Такой небольшой рум-турчик по нашей вилле, где мы сейчас живем. Если есть какие-то вопросы, я буду очень рада снять в своем новом видео, ответить вам на них. Поэтому мне очень-очень важны ваши какие-то обратные связи, потому что я должна понимать, правильно ли я двигаюсь, нравится ли вам то, что я снимаю. Пожалуйста. Давайте жить дружно. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал вот а -а -а. здесь. И все. Всем приятного просмотра. А -а -а.